Эй, короче, здорово, друзья. Да, я теперь буду в таких наушниках, потому что уши реально устают от этих вот больших. В общем, в чем прикол? Черт, не знаете, что? Мне пришлось перепроходить заново целую, блин, главу Понимаете? Все из-за того, что я самый настоящий под из всех подцов, то есть of за бэт. Короче. Um, я записал последнюю серию главы Тайга, ну где мы остановились. Даже нет, вру, две серии записал я, да? Но из-за того, что я в последней серии записал без звука, забыл включить, блин, микрофон вот здесь вот, в Zoom H1. То есть они автоматически включаются. Я, блин, не проверил. Из-за этого мне пришлось, считайте, три серии пошло на смарку. Короче, я молодец. И еще, разработ... нет, ругать отечественных разработчиков плохо, но все равно, они не подумали о летсплейщиках, таких же... Таких же тупых летспейщиков, как я. И им приш... приходится, в общем, страдать очень жестко. Потому что, блин... Загрузки это полная фигня, короче. Ладно. Тут, кстати, нет теперяня, да? Вы, вы видите, да? Ладно, продолжаем, в общем. <космех> Мне пришлось заново все проигрывать. Очень страшно. Не зря зашел в церковь. Теперь я точно знаю, что Алёша жив. Связаться с Авророй по-прежнему не удается, Но теперь я точно знаю, что они надеются встретить нас на плотине. Вот только состояние Ани, похоже, ухудшилось. Надо спешить. Надо спешить. Ой, ладно, поехали. Сейчас, кстати, 2 часа ночи. Это самое топовое время для Топ. того, чтобы поиграть в метро. Фух, красота. Тут теперь темно, и у меня... Я зачем-то еще на верстаке продал все свои патроны к этому. В общем, сейчас темное время суток, кстати говоря. Так уж получилось. Так, куда мы идем? Так, мы идем туда. Отлично. Так, в церкви Лёш вероятно, был, но меня не дождался. Надо попытаться его догнать по пути к оплатине. Так что лучше всего вернуться на старую дорогу. Так, еще раз проверю, все ли работает. Все работает. У меня уже все. Паника. Реально. Так, э, надо еще раз. Э, я вам чисто покажу, что изменилось. Давайте сюда. У меня почему-то появилось много чего нового. Я теперь, смотрите, в чем прикол. С масочками понятно. У меня вот такая маска появилась, укрепленный шлем, ну да фиг с ним. У меня появился контроллер заряда аккумуляторов, я просто в шоке, вау. Вселитель сигнала ПНВ, ну это было. Я себе поставил контроль заряда аккумуляторов, да. И поставил разгрученный желе для снаряжения. То есть дополнительное отделение тактического рюкзака позволяет увеличить запас снаряжения первой необходимости аптечек и фильтров. Но это же топово вообще. Детектор движения, это понятно. Появился и детектор металла. Этот прибор изначально предназначен для разведки. Короче, он помогает искать лут. Опять забываю. Вот, вот оно. Вот так. Вот. В общем, он помогает искать лут, но нам нафиг не нужен, он будет пищать. Я это потому что знаю, короче. Да. Я аж других летсплейщиков смотрю. Все-таки... Кленово в том числе. Вот он бесился на это. Так, так, так. Вот. Я бы хотел себе вот таких сделать, да? Ну как бы ни из чего. Не могу. Беда просто. В общем, я вам показал. Так. Угу. Ладно, пойдемте. Так, куда нам идти? А, стоп, нам не сюда. Кстати, может поспать? Тут можно поспать. Тут можно поспать. Нет, не время спать, надо искать Алёшу, понятно. Алёша. Вот нам сюда. Теперь не придется постоянно заряжать. Этот фонарик. И еще прикол в том, то что теперь мы не будем постоянно умирать из-за нехватки аптечек. Фух, я вот думаю поставить, может быть, уровень сложности хардкор. Ну, там посмотрим, если совсем уж скучно будет, поставим. Хотя это с одной стороны неправильно постоянно переключаться туда-сюда, туда-сюда. На ну, куда идти? Непонятно. Давай, давай, давай, Артем Оу, Артем <сёк> Ч ⁇ за фигня у меня мышки перестали работать? <сёк> Бред какой-то Да. Шу, нет <сёк> вот он, он сейчас бы разбился чё? Тоже Куда мы идем? Непонятно Так, идем сюда зачем-то мы идем. Не делать нечего делать нечего что ли. И кстати, пока я перехр... перепроходил локацию с медведем, с медведем, там, знаете, вообще погода была странная, там супер туманная, я вообще не видел медведя. А Просто лучи, конечно, были, все это нереально красиво, но я даже тупо медведя не видел, вот в чем прикол. Это, да, это было прикольно. Может быть, вставлю, а может быть и нет. Ага, я мог отсюда, да, как нормально, пацан, спуститься. Что в прошлый раз, что в этот раз, я забыл отсюда спуститься. Ладно, фиг А, тут же патронов нет. Ну атмосферно же, скажите. Правда, я слишком яркий. Может быть, я сделать немножечко потемнее. плохая идея, плохая, ладно, короче, буду ярким, буду блистать. Так, что это значит, тут вот, рация, что это нам говорит? Без лодки через болото не переправиться, говорит он, нужна лодка. убери ты понятно идем отсюда значит а, в общем нам ольга сказала по возможности никого не убивать в общем блин как красиво все-таки а, в общем она говорит то что типа лишние жертвы не нужны бла-бла-бла хоть они и пираты мы кстати к пиратам идем кто свистит это мне свистят так о, надо подготовиться, почесаться. И, -и, -и. И в бой. Надо все потушить. Я считаю. На всякий случай. Danger. Не знаю, может это меня спасет. Да там поход вот детектор движения бы не помешал сейчас. Это топовая штука. А то так не поймешь, есть ли тут враги или нет. А они тут есть, оказывается. Вот он там наверху. Вот там есть. Лодка, я уже знаю, где находится. Ой. Стекло. Ладно. Но ну, это мы сейчас быстро уберем. Если он не обернется. О нет, их там двое. Отстой. Меняется. Может просто мимо пройти. Стекло... Да блин. Что-то у них можно стырить, интересно. У них-то чем-нибудь есть? Параба растет через это что-то там. Так, что-то стырили. Отлично. Так, так, так. Может отсюда? Так, давайте. Сделаем это, что ли? Мы лучше отсюда? Отсюда лучше. Коктейль то? нет так ладно так я предлагаю уровень поставить на хардкор все-таки ну потому что осталось, иначе совсем скучным будет. ой ой ой давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай Ладно, разберемся там. Угу. Так, F5. Так, ага. Что же нам с тобой делать? Ой, фото толкан, понятно. Так, ну о, нет. Только не кричи. Я быстро к тебе подбегу и вырублю. Красиво. То, в толкан, видимо, хотел пойти, не дошел. Вот лодка моя. Так. Хорошо. Как мне туда пробраться? Лучше всех зачистить, иначе они мне будут в спину стрелять. Ну, хотя и пофиг, хотя пофигу как-то. Не оборачивайся. Никто не слышит. Отлично. Так. Тут целый корабль, блин. Офигеть. Может быть, с тобой рядом тут есть, чел? Есть. Плохо. Может вы разойдетесь? Не разойдутся, понятно. О, нормально. Отлично. И зачем тебе спускаться, Вроде да? Весь лес, как свои пять пальцев. А тут не по себе. Так ладно, короче, фиг с ними, я считаю. Вот тут еще один додик. Два додика у вас тут сколько? Зачем я сюда спустился? Чего-то не тут катаем. Надзорительный, в общем. Была не была. <звук> <звук> <звук> а, <звук> это ты не услышал, да? А, А, Б Блин, <свят> вроде бы человека оглушил Но он-то сейчас Ой, нет, глупо Глупо нас сначала вот эту штуку поднять Казалось, показалось, показалось Блин, глупо ну, что пусто. Конечно, Ради... пусто Мог бы и Хозяин тут как... -то только я, Тёмыч да, е Раз вы расходиться не собираетесь, да, я смотрю. посмотрим как тут стелс реализован Заметит, не заметит что я его сейчас уберу, уберу. Ладно, она была не была не заметил хорош остался мне нравится что вроде шевелилось что-то интересно Димчик! чего лежишь давно втык вожатых не получал блин вот что хотел отстой блин по-тихому не получается я никого не буду убивать сейчас, пофигу я буду просто... У меня новая тактика появилась. Буду просто подбегать и а, свертухи вырубать. Это рабочая тактика, если что. Моя собственная. Вам меня нужно бояться, понимаете? Вам меня... Так, где-то здесь рычажки должны быть всякие. Ничего найду, никуда не денется. Сюда, ребята! Скорее! Тут враг наших оглушает! Спасибо, что просто оглушаю, блин. Не, нифига, батарейки не спасают. Значит, оглушен просто. Какой же гад его вот так, а? Надо искать. Поэтому хватит бросать! Там что, прячется кто-то? Ну, в доме, а? Да что блин! Почему не работает буква Е? Блин! Я просто хочу хорошо пройти это метро, получить хорошую концовку. А мне не дают, меня вынуждают убивать. плохо Ну черт идет Ничего он ходи подходи давай давай посмотрим выдержишь ли ты мой мою вертуху Ничего. Он оден, она... я не свечусь у меня не видите Минус один. Так, место снайперки сгодится. Да что что будешь делать то реки не спасают по стелям, все мы подняли вот эти ворота и теперь надо найти надо к нашей лодке короче f5 и попробуем попробуем так вот просто просто драпать Бон анга! Бон анга! давай давай греби греби на хардкоре играем вот поэтому не хочу на хардкоре играть Там можно как-то лампочку вырубить. У лодки. Можно. Лодка не сгорит Тольга. Лодка не сгори. Все, давай, поплыли быстрее на лодке. Давай, давай, греби. Меня не должны заметить, я не свечусь. Все, по стелсу. Меня очевидно. Да ладно. Приби. Блин, крыса со снайперками. Все, сейчас меня точно не достанут. Фу. Вот дом адмирала. Кстати говоря. можно уже вырубить да поплыли красотень с <свят> скульптура-то непонятно и тут это подшипник почему-то наверху что бы это могло бы значить? Так. Давай сюда. Давай. Конечно, я очень яркий, блин. Я не знаю, у меня не получается тупо яркость убавить. Какая-то ерунда получается. В ОБСе. Так, давай, давай, давай. давай. Все, F5. И поехали. В прошлый раз я тупо вот по этой штуке пошел и провалился, как, как поц. Сейчас я буду умнее, пойду отсюда. С одной стороны немного скучновато в этом плане. Четненькая. Такс. Ага. Двойной лук. Компактная мощная блочная система обеспечивает исключительно высокую скорость болтов. Классно. Так, ну это сейчас мы быстренько проапгрейдим. Нет, сюда я хочу штурмовую поставить. Так, все, я думаю, достаточно. Отлично. Хоть и на хардкоре, но очень много ресурсов получил сейчас. Слишком темно, ребят. Что за бред? Видите это? Через Чересчур темно. Что такое? А, дождь начался. Так, так, так. Как отсюда слезть? Попробовать по этим пойти. Так. И попробуем пойти вот так вот. Главное не упасть. А как спуститься-то? Алло. Непонятно вообще. Нет, не падай, я тебя умоляю. Фу. А, вот, же тут лесенка есть. Там будут газы. Даже не спрашивайте, там будут газы. Знаю просто. Ой. Так, видите, счетчик идет, тикает. пойдемте сюда. У, -у, -у. У меня сейчас очень много всяких ремонтных штук. Ну, имеется да, очень много запчастей но очень мало химии вот и поэтому нужно собирать всякую химозу для крафта понятно нужно найти генератор заправить его еще нужно сейчас мы это сделаем Так, этого мы обшманали, ведь? Да. Такс... Сюда нам рановато идти. Нужно найти... Генератор. Ага. ты! Ух ты! Кто это ко мне идет? ёшки матрешки ай Ой ой-яй-яй. -ой. А, вот это реакция, конечно. Я знал то, что вот будут вот эти вот э, клешнез... клешнезавры. Да, клешнезавры. Ну что, прям вот так вот, прям за мной шел. Я, конечно, понимал, что будет хардкор. Это то, что хардкор — это сложно, не настолько же. Может, зря я лампочку урубил. Так, тут что-то трубчато, да? Каждый раз, чтобы убить креветку, нам надо оторвать у нее лапу. Каждый раз одно и то же. Да блин, сейчас утонешь, да? Еще и сохранение было бы вообще было бы прекрасно. Дайте мне просто подобрать что-нибудь там у него. Все, и все, я ухожу. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Сейчас туда, по стрелочке. Нет, не сюда. Беги, беги. Нет, не застревай, Ольга. неплохо так надо включить электричество еще раз так, так так так так щиток наш родной уже так отлично Чувак, я с тобой воевать не хочу. Ты со мной не едь, пожалуйста. Давай, быстрей, быстрей. Пока. <связь> <связь> И ушел, главное А, все, можно снимать. Я уже видел этого психа, если чё. Сейчас тут будет адмирал, и он вас удивит. Да. О, поехали. Бум. Теперь постучаться. Языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди. Ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня. Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залежите. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я уже бы, уже молчи, все, не отвечай, уже с ними все, все сделано. Ну туда и мы дорога ссыку нам. Все, они уже на том свете. Адмирал, а может к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. Да, по... что-то забыл, что-то мне уже рассказывал. Еще не пробовал. Давай. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну хоть едят немного. Да, парни! Пропаганда курения пошла. Да. Стараемся, адмирал. Все, все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гостя не уважаете. Слово Вообще... сказать не даете. Охеревшее. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Хороший. Ох... Хороший. сухопутные не пьют. Зеленый чай радиация, Гринфилд. Радиация. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Здоровее не бывает. Кстати, ворона, если что, реально умеют говорить, как попугая. Даже круче, возможно. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как. Это ночный факт. Нам ведь тут и.. да, повеселили. Забывать настали. Даже Рома тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон ребята не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню вместе. Все помнят. Разве от них не воняет, а? Как он с ним все живет? Все помнят. А он, гад, забыл. Привок, походу, уже. И остальные секуны сухопутные. Тут же типа влажность, забыл, вся фигня, по идее. Сначала-то как радовались. Кричали... Всех бандитов поубиваем! Пионеры сыкуны! Учитель не прав! Не защищаться, надо а нападать! Кричали, а? Еще как? Как резанные кричали! Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли! Видишь, как! мои парни помнят а те забыли Ну как кричать до пионеров с икуннами называть они конечно молодцы да А вот как тут жарко стало Да выяенные сотнями полезли сразу другую песню запели Ой радиация Ой опасно! Ой, учитель с девчонками... Ну, он троллит, конечно, умеет. Уходили. А реально пора уходить Ребята, вам из чего? С водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно. А с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут? Если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы они, вот они кто. Крысы! Крысы! Сухопутные крысы! Хопутно, а вы морские крысы. Раньше надо было учителя слушать, хотя им крысам все равно кого слушать, хоть учителя, хоть девчонок. Он Но че, получается, бывший пионер? Оправдать. Вот так и удрали все сыкуны ай ладно даже пионеры и те храбрее были людка их на плотину повела скольчу собирались за водохранилище выбраться романтики чтоб их не знаю выбрались куда. На самом деле не вообще не понимаю что происходит Но в этой игре я просто не стреляю не и не не не всех не огушаю Давай, дай на гиткарке поиграем. Сейчас из храбрых одна Олька осталась. Она к нам частенько заходила. Да и на совете с Сыкунам этим разгон давала. Да ладно, к нам, это к тебе она заходила. Ага, сейчас, ко мне. Хотя, если б не ранение, я б солькой всю долину перевернул. Мне интересно, как он с коляской вообще выживает здесь. Как он там все еду добывает, воду, то все? Ну и черт с ней. Бабу на корабле к беде. Мы же с тобой остались. Ага. Да, парни мои остались. Хотя, понятно, пришлось уговаривать. Оговаривать, блин. Хотели же смыться, бросить старого друга. Хотели, а? Кстати, у этого старика мимика нормально проработала. Вы же за тебя горой. Да, да, горой. Вот этому вот расскажите. Вон как уши развесил. А мне не надо. Я вас насквозь вижу. Если б я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили А, он их отравил, короче. Охереть. Э, аккуратней с гитарой. Давай, сыграешь да, что-нибудь, да, нам? Ну что за руки крюки, аккуратней, это же инструмент. Это же инструмент, да. Так точно, инструмент. Да, да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас палубу дрейдить. Прости, прости, прости. А? Ладно, прощаю. Все, пока. Ничего хорошего в этом персонаже я не вижу. Интересного тоже. Вообще, он мне не импонирует. Для... Ремонт путей, ребята ищут бегут. лекарства для Ани. Катя нашла опять название. Но это же был парни, новый препарат, да еще остались. и военный. В захолузной Голча аптеке такого за не найдешь. Все раскраблено 20 лет назад. Ну и ладно. Вот так нам вот. С ними ну как? Опять пусто? Столь Только вот это. А это что? Обезболивающий. Тоже нужно. Точно, точно, мы им и слова не скажем. Узнаю свою Там у старика своя атмосфера, ему и так весело. Что-то опять какая-то пометка появилась. Так, пройдя через технические тоннели, я выберусь наверх плотины. Молодец, конечно, Артем, молодец. Через технические туннели. Ой, ой Почему фонарик сам врубается? Какого, блин? Реально же сам врубается, просто так. Танк. Ладно. А, вот он идет, чумошник. Ой, нельзя ругаться. Надо ну да фиг с ним. Давай, давай, пока. Давай, чупантуешься. Деревья он гнет, блин. Посмотрим, все, кто кого. Ладно, спойлерить не буду Вот это вот будет у меня на превьюшке. Красиво же медведь и луна. Красиво. Так вот сделаю так как там было control home с ним крана политскрин просто все отлично и чё тут уже сразу светло стало да чё, чё за приколы а, это просто освещение меняется Пауки, пауки. Так, надо экономить. И у меня совсем нет зажигательных. Это самая печалька. Самая главная печаль, то, что нет зажигательных. И я... На хардкоре. Я на хардкоре все-таки. Данила все-таки не слился. Сначала он слился. Играл на нормальном. Сейчас будем на хардкоре гонять. Так, что с фонариком? Что? Блин, с фонариком. А, тут типа... Сверхрадиоактивная зона или сверх какая-то аномальная зона призрак или что-то типа того, наверное. Поэтому она не это. Нормас. Будем эти штуки зажигать. Отвалите нафиг, отвалите, говорю. Я не знаю, куда иду на самом деле вообще. Ой, ой, ой, блин, зря, зря я гриб сломал. Ди, дайте мне зажечь а, что-нибудь. Супер темно вообще. Так. Надо бы зажечь что-нибудь. Надо бы. Так, так, -а -а. так, так. Так, так, так, так, так, так. Где, где, где? отвалите вы что попутали там не хоть что-то нащупал Так, я хочу все обследовать все-таки. Сотчаки вообще... Почему он не это? Не того. Вообще бесстрашно. Да они все-таки убиваются легко. С дробаша. Конкретно с дробаша легко. Пойдемте сюда куда-нибудь. Нет. Рано. Надо еще нащупать. В общем. Отлично. Нащупали. интересное место что Что по вообще нафиге просто надо аптечки сделать 501 чего-то там короче я супер богач я потому что проходить перепроходил главу на уровне читатель так что ничего крутого в этом нет на самом-то деле так ладно куда идти-то сюда идем Сюда, конечно, это полный атас. Ну я пошел. Нет, давай. <свист> идите нафиг, просто идите нафиг. Давай забегалку быстрее е Батон Сразу тройная комбо будет, да? Я так понял Надо валить отсюда. Вперед. Да неужели? Когда в первый раз я это проходило, это было просто реально жесть. А с второго раза это легко. И я не заметил вот эту вот штуку в первый раз. И я на этом вообще кучу времени потратил. Хорошо, что я прохожу второй раз, и вы всего этого не видите, если вы это смотрите, конечно. Так. Нифига. нифига вообще капец я понял тут надо действовать решительно и быстро да. надо сразу побежать к генератору не надо на них отвлекаться Сейчас мы упадем и просто бежим, реально драпаем. Так, куда нам туда надо бежать, я понял. Отвалите, отвалите, отвалите. Па папа, про па папа, про па папа, па папа. Па -папа, па папа, Где, где, где, где, где, Вот где. Все отлично, отлично, просто супер. Теперь драпаем сюда к генератору. Где генератор? Где оно? Вот здесь. Чем лампочку первым делом и заливаем сюда. И, да будет свет, сказал я. Все, все пауки сейчас будут гореть в аду. Да нам это не уже не нужно, бросай давай. Текс. Ага. Все, все, все горят. Все прекрасно. Я пока грибочки похожу пособираю. Чем бы нет? Ладно. Да. что они не умеют это ходить по лестнице. Не густо, но хотя бы что-то. Так. Ладно, поехали. В 5. 5. Отлично. Йоу, вау, вау, вау. Я до сих пор на это ведусь. Ну и верстачок. Отличный. Так. Ресурсов у меня, конечно, с одной стороны много, с другой стороны мало. Так. -с. Что я могу сделать? Ну, почистим это. И вот это почистим. Оно вообще убито почему-то. Так. И здесь мы поставим яркий фонарь. Да. Здесь мы поставим детекторы движения все-таки. Да, четко. Здесь мы поставим просто укрепленный шлем, наверное. Суммарное время фильтра или бронестекло. Так, пусть будет укрепленный шлем. Так, отлично. И побольше бы вот этих. Ну все. По нулям. Другое дело. Супер яркий фонарь. Конечно, не так атмосферно, не так атмосферно с этим фонарем, но пойдет. сейчас опять с медведем воевать, типа, да? Нет? Вроде нет. Алеша. Алеша. Ну, чё, Алеша? Да, прикладом, А, нет, ножом. Жив Чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец. Uh -huh. Волнуются. И я их понимаю. В общем тема тут все не так просто оказывается. Оказывается. Давай сюда, покажу. Давай. Пошли, Артем. Слышишь, счетчик, как трещит. За плотиной черти сколько тон отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь в свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никак ага. нельзя. Просачивается. Ладно, прям туда. Вода вообще. Пока дрянь это не так просачивалась На... А наткую вижу, дам. Старик говорит, Аврора скоро будет на Дамбе. Так что берем ноги в руки. Я что так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи И скоро мы узнаем, насколько. двигаем Артем! Бог, крезуки, сколько! Можно туда скатиться, да, по приколу? А что там? А, понятно. Так, такс, такс, такс, такс. А что если по приколу к этому психу, который с трупами разговаривал, зайти прямо сейчас? Она-то меня из их лагерей выпустила. Любовь с первого взгляда. Я ж говорил про свой животный магнетизм, а выржали тебя. И кто был прав? Та -та -та. Ладно. Ой, как темно, блин. Позвал с нами я. Могу... могу своих бросить, говорит. Сильное, сильное. О, новое, новое письмо. Незаконченное письмо. Все зря. Зря мы ушли. Осталось бы с Ромой, чем тогда была бы надежда, что там заплатина настоящая жизнь. И ребята были бы живы. Теперь я знаю, что там море. Бесконечное море радиоактивной дряни. Вся мерзость этого гнилого мира собралась, чтобы смыть крошечный уголок, который столько лет был нашей вселенной. Дамба долго не простоит. Водохранилище было гораздо меньше. А сейчас я шла неделю, а ему конца края нет. Если вы нашли эту записку, сообщите ребятам в долине. Хотя, может и не стоит. Все равно деваться отсюда некуда. Безысходности, короче. Все кончается, как бензин в моей лампе. Не хочу, чтобы пауки как-то глупо все вышли. Алекс, прости. Алекс. Огромно, да? ч застал? Вроде медведь, но размером с домом. Да ладно, мясцы пошли. Слышишь? Слышу, слышу. Мост, конечно, не активен. я буду сейчас выживать с этим медведем вопрос конечно на миллион долларов ты там жив а, да что ж такое-то вот Ой -ой. как у большое волосатый а? с херворксом прям вообще красивый Это медведь интересно говорить. Ёпт, ай, ой. Или Артем, но разговаривать. Ну все, медведь. Ты влип. Окончательная схватка. Началась. Отлично. Хотя бы одна бутылочка есть. Пошел нафиг. Так, тут еще, да, есть. Где? Ой. Это было близко. Хорошая тактика у меня. А теперь валим. Прячь и беги. А, давай давай давай давай давай давай давай давай ломай тут все вообще не жалко все молодец что по новой не устал еще да почему я не могу достать вот эту вот как там его а кончились понятно Ой, как так быстро кончились? А, еще две. Мышка, ты застрял? Артем, блин. Капец, а. Какого дерьма, блин. Почему у меня уже второй раз за игру застревает Артем где-то? Я не могу ни мышкой даже пошевелить, ничего сделать не могу. все пока я приехал как я теперь буду жить как я буду теперь э, глушить этого медведя медведя вот он уже готов бежит ко мне да да молодец молодец не застревай, блин опять застрял охеренно чем как так я не понимаю опять он застрял НЕ ЗАСТРЕВУЙ! <связь> Я не знаю, что мне делать Я просто бегу. Не знаю. Просто бегу и все. Потому что он... И он, потому что он бежит. Артема! Артема, нафига ты? Какого, блин? Что? Я не могу прыгать? Так, это не смешно. Почему я не могу прыгать? Почему я не могу прыгать, говорю? Вот теперь могу, отлично. А, блин. Отстань, блин, достал он меня. Так, нужны разрывные, я понял. Как же все заколебало. Какая-то то Steam выходит, то какой-то пауз брик, то еще чего. Давай, призряжайся. тортем <пых> блин, ты тупишь сильнее, чем медведь, блин. Хорошо застревать в этом. в этой фигне, -мо. Тебе нельзя застревать. Беги, беги. Ой, тупой Артем, ты умеешь бежать, а? Ой, блин, сейчас материться начну. <с> Конкретно, бля. Что мне с тобой делать, а? И застрял еще. Заколебешь. Беги, беги, ради всего святого беги. отстань медведь все ты меня бесишь прикладом. Ага, против медведя. Удар прикладом. Ну, почему нет? Да. Ай. -а -а. может даже и достать уже. Да, е-мое. И аптечек нет. Беги. Беги. Давай. Артем, живи, Артем, живи! Беги, беги, беги, беги! Артем не хочет бежать. Я не знаю, что у меня с клавиатурой или с чем-то там. Но Артем не бежит, падла. Ладно, сейчас меня, скорее всего, убьет медведь. И перед смер... <смех> я дышу перед смертью. <смех> Ладно, перед смертью не надышишься, да? О, это кат-сцена. Ура. Я уже думал, все. Спасибо, Леша. Леха. Бум. Давай прям глазом. Молодец. Столько нервов из-за такого тупого медведя, блин. Ну и здоровая же зверюга. Ну давай, Тёма, помоги. Нужно канатку подтянуть. Готово. Оля, Я же говорила, им просто нужно ты было пройти Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша Не могу я вот так взять и уехать Можешь Как бы ты мне не нравился В таком случае, да... сударыня, разрешите отклониться Да блин А, чёрт Оля, я вернусь Лёш, ты нам не нужен, и оставайся с ней, реально, капец Артен, я... Нафиг ты нам нужен, Лёш? Станься с ней, ты чё? Оля, ну, дурак. Помни, что я говорил. Увози людей из долины. Заплати на их смерть. Хоть бы ей удалось. Они же упрямые, как я не знаю. Каждите, малые. Только что с виду, как звери. Заиграли. Пионеры, что вы. Ну, она справится. Нарцем ну, быстро капец, конечно. плохо. Нужно спешить, времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Ой-ой. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший на долиной домоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алеша весь извелся от волнения, ведь там осталась Воля. Может быть, ему и удастся с ней связаться. Предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня. Аня. Пожалуйста, держись. Держись, пожалуйста. Без тебя мне незачем жить. Да. Не о чем мечтать. Да, да, да, да. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Так, есть сейчас. Разомнусь немного. знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. ощущение, что она померла, собралась. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Доедем, доедем. Ладно, чтобы мы не знаю, приехали. Вот. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, Правда? Да, да. <связываю> Блин, музыка не нагнетай. <связываю> Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба.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 Ну ладно. Все, капец, спит. Ч ⁇ тут только нет, а я. Ч ⁇ ей только не давали? Идем, братка. Там разговор есть. Поехали. Эй, золотые руки. Ты эти тоже, подтягивайся. 대해, uh, в рубку давай. Да, сейчас иду. <cuales système Donc> <toOU> ну, скажи, что случилось с Настёром? Кто тебя обидел? Никто. От чего же ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Боишься за Аню? Вот, кашля меня. А, себя боишься? Да что ты, Настенька, ты ведь газом не дышала. Это просто простуда, это мы мигом вылечим. А тетю Аню? Ну, скажешь. вылечим, лекарство найдем, и она сразу пойдет на поправку. Правда? Честное слово, так что не волнуйся. Хорошо, не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. <смех> так и есть, Настя. Так и есть. <смех> <смех> Что так? выйти <смех> друг на друга смотреть? <смех> Что скажешь? Не волнуйся, все будет окей. Аня сильная. Окей. Оля, это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить как можно скорее. Я сто раз это рассказывал. Пока не начались дожди. А, да, если и дожди начнутся, то капец. И если ее прорвёт, всю долину смоет. А что останется, превратится в мертвые земли так что уходите сам. осень же дорогие а лучше, вчера. а лучше вчера договорись с остальными девчонками и поставьте вопрос на совете тогда даже пираты никуда не денутся только оставь мне весточку чтоб знал на какой край света за тобой отправляться Командик. зачем вынужден откланяться как минимум до завтра Орвар. Интересно, с какого языка Орвар ты этот взял? Все-таки в церковь идти. Хотя это же Ольга, ее сам черт не остановит. Не то, чтобы табу дурацкое. <дых> О, это мое оружие тут, кстати. Да. Так, так такс. Тут не поиграем уже. Да и играть неуместно сейчас. Ладно, не нет времени курить. О, давно и не видел. Давай, у ты... нас новости нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай, Ну, одной меньше, Давай. одной больше. Непростой разговор будет похуже. Этот снимок Новосибирском мы сначала посчитали испорченным. Я так, Что с ним? По описанию зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные, малиновые. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие запредельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров, радиация за бортом уже почти О, как это, в Москве. Чем же туда может как да. Снимкам уже 20 лет уровень радиации конечно снизился но в общем новосибирск похоже смерти что радиации? теперь делать я скажу что делать мы с артемом пойдем это не по мы все пойдем она моя дочь его жена я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал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 Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Любом, в Академ Академгородка, где еще? Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на нозу зима и застрять на Авроре в снегах, нам что? Никак нельзя. Никак нельзя, это точно. Да. Помните, что Ермак рассказывал?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 Yes, а что там радиация смертельная? Так это вообще-то хорошая новость. Ярмак так Но на меня смотрел. что некому было аптеки и больницы грабить? Точно. Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да. Что там с ними? Комплектных получилось собрать только два. Видишь? Как раз на нас с Артёмом. Против судьбы и не попряжь. Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Что? Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Пару часов всего лишь можем танка. Это что Чернобыль вся какой-то. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник? Все, мельник, забудь про внуков теперь, понял? Ага. <свозь> Сердце у меня не на месте. Такой риск. Сколько в гальзейских путевых бригадах народа от облучений погибло. А в Москве ведь, похоже, близко. Такой радиации не было. <просив> а, их эти риском ни по что не проймешься, сам знаешь. Лучше про музей ты расскажи, откуда знаешь про него? Ах, я же пока в метро работал не интересовался, у нас под Москвой экспериментальный полигон есть, железнодорожный, техники там скопилось уйма. вот музей организовать и решили, а место нашли в Новосибирске, ого, и тебе не ближний свет, yeah. да, не ближний, Ну перегнали все потихоньку, с остальных полигонов тоже собрали, что поинтересней, и лет за 15 до войны открыли музей. Ясно. А снегоочиститель это и там точно есть? Точно! Его как Ш. раз от нас перегоняли. Знаменитый образец. Тебе понравится. <связь> <связь> <связь> это наверняка. Ну, пойду я. Может, ТТшнику пособить надо? Да, может быть. Че Эрмак скажешь мне лично. Я все же думаю, надо нам будет и центр связи найти. Ни разу не пробовал а, так где? сделать. На снимке засвечен целый квадрат. Причем смотри, где. Выходя в городке, конечно, грязно, но если быстро обернемся, то ничего страшного. А вот там. Кто где? болтает? Конечно, не центр города, но все равно. Там искать только место под могилу. Ну, там посмотрим. И смотреть нечего. Думаешь, полковник просто так нам задачу на центр связи не ставил? Не просто. Я понимаю, чего ты? Не дурнее паровоза. Тогда о чем мы сейчас вообще? Полковник сказал, что обсуждать нечего. Они с Артемом все уже решили, и мы должны уважать их решение. Да, И верить, что все получится. Мы ведь кто? Спарта. Именно. Вот и давай планировать маршрут к лаборатории. Хорошо. Я не понимаю. Смотри. Думаю, Ой. если пойдем здесь, главное пятно не зацепит. А, а тут. Да Я бы лучше уютнее. Ладно. Ну и дымище, Что скажешь? Я тебе сказать хотел. Знаешь, я ведь 20 лет с вами. Мы ведь вместе когда-то чуть всю планету не сожгли. И, наверное, как враги должны бы друг к другу относиться. Так вот, меня, когда полковника толпе толпы отбил, когда меня женщины и дети стали бить, страшно было. Руки тогда сами опустились. Я ведь не зверь, хоть и здоровый был. Спасибо, что думал о тех несчастных на разорённых землях. Я в Бога не верю. Думаю, если бы он был, не допустил бы такого. Но все равно хочется верить, что добро к тебе вернется. Удачи тебе, брата. Зависимость к сигаретам через игру. Спасибо. Я, кстати, не знал про историю Сэма. Он мне вообще не рассказывал. И сейчас он как-то не особо подробно и рассказал. Ладно. Что думаешь? Думай, думай. Линерган ф Ленинган-Ф. А мама ведь настоящим врачом была, не то что я. Катя, поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алеш. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно все совпало. Газ этот на мосту за годы сильно выдохся. Но его хватило, чтобы запустить разрушительный процесс. Конечно, моя надежда на воздух и долину. Это было наивно. Но ведь из долины, в конце концов, тоже. Да, воздух, вода и лес. Все это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Жалко. Народ там неплохой. Думаю, мы с ними нашли бы общий язык. И я весь этот народ убил. На да. Хотя даже если плотина еще долго простоит, почти треть долины уже загажена радиацией. Да. На дне водохранилища за годы собралась вся дрянь, выпавшая выше по течению, и просачивается потихоньку с водой. Ну а если плотина не выдержит, хоть бы послушалась моего совета. Послушались. Любишь ее? Конечно, блин даже не скромничай если да, это да. судьба ты ее снова встретишь обязательно так пойду я не проведу конечно передавай привет только бухать не начинай, слышишь Лех. все блин что такое Так, так, так, дневник, экипаж. Ничего нет. Дети леса. Это жители речной долины, где мы надеялись найти новый дом. Напоминаю детей-подростков, заигравшихся в казаков-разбойников. Видимо, они были застигнуты войной в местном детском лагере. а, -а, -а вот он что. Но выжили, несмотря на падение бандитов и мутантов. Похоже, они разделены на два лагеря. Сами они называют друг друга пиратами и пионерами. Оба лагеря одинаково чтят ага. пиратами, ну, то есть те, которые рядом с собой живут, и пионерами. Оба лагеря одинаково чтят заветы некого учителя. Понятно. Но явно расходятся в их трактовке. Как с Библией, так типа я понял. Типа протестанты и типа Католики, православные и что там. Короче. Бактарктовки. Пираты более агрессивны. Пионеры более скрытны. Именно благодаря расколу среди местных Алёше удалось выбраться из их лагеря. Ясно. Хозяин леса, кстати. Полновластный правитель лесов речной долины. Был где мы надеялись поселиться. Этот мутировавший медведь представляет собой смертельную угрозу любому, кто поведется ему на пути, будь то человек или зверь. Толстые кости и стальные мускулы этого зверя малоуязвимы уязв... мало для глистрельного оружия, кроме самых тяжелых его образов. Однако густой мех медведя неплохо горит. Рельса? Я хочу рельсу. Верная рельса нашего полковника прошла с ним через огонь и воду, и благодаря постоянным усилиям и изобретениям ТТшника превратилась в исключительно точное, мощное и надежное оружие, в отличие от некоторых других представителей этой конструкции. Вау. Какое оружие могли сделать дети выросшие в лесу практически без просмотра? Лично я не ожидал бы ничего сложнее копии и луков. Ну или, рога... ну, или рогаток. Но скорострельное арбалетом множество модификаций с возможностью быстрой замены целых узлов. ТТшник долго восторгался мощностью и продуманностью механизма, а ведь его не так-то просто. Удивитесь, такой арбалет, по его словам, сделать посложнее, чем ублюдка, значит и мастерская, и неплохие науки у пионеров есть. А чего же они не занялись производством чего-нибудь огнестрельного? А зачем? В лесу дальнобойности арбалета более чем достаточно, он бесшумен, не требует для производства боеприпасов никакой химии, да и болты можно использовать многократно. Ну а для шумно работы лесные жители наладили массовый выпуск разрывных болтов. Так что и по убойной силе этот арбалет мало чем уступает огнестрельному оружию, оружию. А значит и в нашем арсенале будет совсем не лишним. Особенно когда ТТшник немного над ним поколдует. Так, дети леса. Эти жители речной долины, где мы на надеялись... Да, ну в общем, понятно. За нас не парься. Тут уж реально. Сидим со... Бандиты везде, короче Бандиты везде, куры. Бандиты пока Бандиты есть куры. Томск запрещено до особого распоряжения штаба в опасного уровня радиоактивного загрязнения. Самовольно покидать убежище запрещено. Пользоваться водой из открытых водоемов запрещено. Там кто-то есть? По бежим... Но в кто-то есть, да, все-таки? по железной дороге разрешено только для составов, оборудованных средствами очистки воздуха. Использование другой железнодорожной техники запрещено вне зависимости от состояния путей ввиду опасного уровня радиоактивного загрязнения. Всем покинувшим убежище в плановом порядке немедленно явиться на ИВАКО-пункты для дезактивации. Повторяем. Приближаться к городам в Х, я сосна. Ответьте. Прием. Альха, ответьте со сне. Прием. Ольга. Альфа, 4-12 театр на связи. Обстановка нормальная. За время вашего отсутствия происшествий не было. Прием. Подполковник Клепников. Ответьте, Бади. Прием. Папа, пожалуйста. Полковник Клебников. Слышу. Вернись, пожалуйста. Прием, Альха. Конец связи. Ой, не надо музыку. Авторские права. Ага, потом монетизации себя решаю. решай. решай за это все Так. Я Артём, знаешь, что думаю? Ты жизнью рисковал не за меня даже, за народ мой, за их свободу и помог им. Да. Ты это хотел сказать? Ладно, брат, я забей. Должник навсегда. Так что я за тобой и в вагоне, и в воду, и шайтану в пасть. впасть, как и остальные ребята. Но раз полковник так решил. Удачи вам, Артем. Возвращайтесь. Спасибо. Долго рассказывайте, быстрее говорите, давайте. Ч ⁇ там, как она? Спит. Ладно. Привет. Артём, я раньше не говорил, но, в общем, послушай, был у меня ТТ, безотказная машинка. Один раз только подвел. Чё за ТТ? Броники, в которых еще шевелиться можно, в лед пробивал. Но вот всего восемь патронов в магазине. И вот девятого патрона мне как раз не хватило. Бандюки семью мучили, я не выдержал. Ни разу не лохнулся, всех положил. А на последнего урода не хватило. Когда ребята из Ордена появились, я уже и не знал, жив ли, нет ли. Решил, что ангелы по мою душу. Ангела. Так вот, знаешь я к чему? Нас сейчас больше, чем у меня патронов тогда. Мы справимся. И вы у меня будете в свинце добровей пыхтеть, но справитесь. Надеемся. О, хорошо, хорошо. Прям хорошо, хорошо. это будет почему у меня так мало образцов оружия я... ядрен батона я невесело я все профукал получается матический взвод У даже тихоря нет, блин. А, когда новую главу начал, в общем, все сбросилось. Ну и что-то появилось зато. Как будем жевать без понятия вообще. Да, покурим, ну, братка, Перекурить решил. Это дело. Я вот я не помню, рассказывал ли, нет ли. <свят> ну, каких людей встречать приходился. Ну-ка давай. И что, чем оно дальше, тем хороших меньше. Ну так вот-то что я, братка, думаю? Не тех встречал, и что? А теперь с тобой, да, остальным ребят и нашим не сникаю, что хорошие просто вместе собрались. Вон князь тоже. И тем мировой парень был. А на мосту голову сложил. Хотя, чтобы Силанти отходну спели, и я бы, пожалуй, шутку, полез. На. В смысле, князь голову сложил? Да мир. Всю жизнь домой попасть не стал. Я уж думал, там и станется. Особенно, как мы барон этого сковырнул. А нет. Все одно с нами поехал. В смысле, не князь не с нами, того, да? Понимаешь? Золото нечеловек. Блин. вот тоже. Я думал, не путм по жизни. Я а думаю, не кого я не, хватало. не хватало. Ну ты ж сюда и оставайся с ней. Нет, за тебя Сани переживают крепко. С нами поехал. Да куда? На Сибиряку? Когда еще к свои своей обратиться? Ну вот, так я в чем это все? Раз с тобой, брат, когда с полковником такие люди, значит и дело наше право. И беду любую отыляем, точно. Да. Давай я тут бензин осторожнее. Ладно, пойдем к Карте и, по, и в Новосибирск. Всех послушали, всех услышали. Пора. Фу. Аня пока держится. Она верит в меня.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 пригодная для жизни на поверхности может быть но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро чтобы спасти аню так ребята предлагаю закончить на этой ноте продолжим следующей серии как-то так